Приветище! Жара в Surferner продолжается. Пока акция «Баннерный бум» в самом разгаре, мы запустили еще кое-что. Напомню, что сейчас ты можешь размещать легендарную баннерную рекламу в Surferner со скидкой до 40% и получать клиентов еще дешевле до конца этого месяца. Но это еще не все. Уже началась еще одна крутая акция. Получай плюс 20% за каждое пополнение рекламного баланса на любую сумму до конца этой недели. Успей пополнить рекламный баланс с запасом. Размещай еще больше рекламы и получай еще больше прибыли. Ну а если ты новичок, то получишь еще и одну тысячу показов своей рекламы в подарок. Пополняй баланс на 20% выгоднее. Заказывай рекламу на 40% дешевле. И получай одну тысячу показов в подарок. Позволь себе больше. Узнай подробности всех текущих акций и конкурсов по ссылке в описании видео или кнопке под видео. Переходи по ссылке.